дорогие мои друзья привет привет друзья мои если если у нас звук видите уже 200 232 человека вы смотрю и днем и ночью но что же знаете еще собственно говоря 9 февраля я получил вот ну люди как говорится которые ходили к шаману получили записку и хотел вам как бы озвучить, озвучить эту записку и понимать, что шаман в неволе. Мы, мы знаем, что вроде как его дух идет, идет не только по России, но, как говорится, и по, по Америке. Посмотрим, что там он. Как он там нам намутит их, их болото американское, немножко встряхнет. Посмотрим. Ну вот давайте записка от шамана, которая, ну. Тут написано она таким э, шаманским почерком, <смех> поэтому вот мне ее передали. И, значит, в этой записке, которая от шамана, почерк шамана, это подтверждено. Значит, Александр пишет Аня Володя, привет! Держусь живой. Получили ли мое письмо? Ну, видите, записка короткая. но сами понимаете, ну это же, это же тюрьма, по большому счету. Поэтому все контролируется, все же. Все все ограничивается, поэтому он не может, как бы, видите, все все тайно, все такими полутонами, что понимаем. Вот это письмо, о котором мы с вами говорили, которая волна, то есть шаман запустил эту волну, и она идет, она продолжает идти, хотя некоторые пытаются ее заглушить, естественно, заглушить. Взять под контроль, как и вот вот эту волну с огнем, тут же образовались, знаете, мастера, которые начали все переначивать. Все говорят, что эта волна специально против этого. Всегда возникают такие люди. И надо понимать, что так. Что-то у нас свет, свет солнца, конечно, яркий, но немножко затеняет, затеняет. Ну, друзья мои, поэтому что же? Понимаем, что мы с вами, наша воля, наше намерение должно поддерживать вот эту вот волну шамана, которая продолжает идти по стране, продолжает поднимать это. Видите, это разные, разные волны, то есть вот этот огонь, как я понимаю, тоже в помощь волне шамана и наши намерения, и то, что мы с вами не забываем о том, что человек осознанно пошел на эти страдания и на риск для своей жизни потому что ну реально он там находится у них в руках но сделать что они с ним могут вот заметьте как шамана упекли сразу как говорится деда пути тоже паутих сразу ему что-то мне кажется в бункере его прикрыло, ему поплохело хотя тут пытаются высовываться но но очень-очень так сказать не торопясь не знаю в последнее время не очень не очень он выглядит, поэтому вот эта связь прямая. Шаман с Путиным связан вообще ниточкой, ниточкой жесткой. Но куда деваться, друзья мои? Не мы эту нитку, не мы эту связь сделали, не нам ее... Хотя многие говорят, надо разорвать вот эту связь, как же так? Если мы как бы влияем на Путина, то мы, значит, можем повредить шаману. Или, наоборот, помогая шаману, мы можем поддержать Путина. Друзья мои, знаете, не будем мудрствовать, не будем мудрствовать, а понимаем, что нам нравится шаман и не нравится вот это вот, как говорится, бабового. Вот и все. Вот, вот разница есть. Не надо думать, что если мы там этому поможем, то этому мы, как говорится, повредим. Наше намерение, что мы хотим помочь шаману, мы ему помогаем. От своего сердца, от своей души. Вот и все. Но э, изображение плохое. Ну, друзья мои, видите, интернет, интернет. И, ну, вот, видите, Хонор э, в сообщении пишет пишет вот это вот, то, что я вам озвучил, э, записку Александра. Э, так, друзья мои, вот звуки бубна, звуки бубна, ну, да, друзья мои. И э, я сейчас тоже, как говорится, проводил, э, был, был в лесу, был в лесу на месте силы и проводил вот эту э, медитацию «Жег костер» работал с Бубном на месте силы в поддержку, как говорится, в поддержку шамана, в поддержку волны шамана. Поэтому понятное дело, что всеобщие медитации, сегодня Путин конференцию с правительством пройдет. Интересно посмотреть, интересно посмотреть, друзья мои. И как мы с вами знаем, если кто из вас готов работать, надо работать, именно вот как мы с вами делали, смотрим, даже если это в записи происходит прямо дышим на вдохе забираем свое то что этот человек отнял от нас на выдохе отдаем всю вот эту грязь дрянь которую он наложил на нас на наши семьи на наших детей простая практика простая медитация работаем прямо смотрите смотрите ровно желательно без гнева без злости вдох забираете выдох отдаете вдох забираете выдох отдаете эффективнейшая техника когда дел, делают много людей, во первых она не кармически вы, вы как бы ничего не хотите плохого вы только э, наоборот пытаетесь соблюсти баланс в этой вселенной и выступаете в роли так сказать такого ну в чем-то через себя вы пропускаете э, такие божественные а, ну вот видите уже кто-то так делает молодцы молодцы друзья мои М -м, да так мистик осетин на следующий день после обряда проводил токи а на стене у него портрет путина ну друзья мои ничего не могу сказать там много сейчас я не знаю этого честно говоря осетина вот видел его в этом замысел мне понравился и намерение мы вкладывали свое абсолютно свое в эти в эти огни и огонь шамана мы тоже делаем свой поэтому чтобы даже если какие-то кремлевские колдуны пытаются нашу, как говорится, энергию хапнуть, извините, извините, подвиньтесь, мы ее не даем, потому что именно намерение свое, поэтому кем бы, даже если этот, как вы считаете, осетин, это провокатор, ну, нас это не волнует. Как же давно мистик стримов не делал, в саксофоне не играл, друзья мои, э, да теряю навыки на саксофоне тоже надо же практиковаться каждый день, а множество дел, э, поэтому э, вот так вот и стримы, э, ну в скором времени, надеюсь, может быть в пятницу проведем стрим с гончаром, так что друзья мои э, тоже наверное днем готовьте вопросы какие-то какие-то моменты обговаривайте может быть проведем какую-то совместную медитацию поэтому э, работаем так вот портрет пуф черной рамке. думать надо ну так что видите вы сразу пытаетесь быстрее э, этот штамп на, налепить штамп что вот кто-то какие-то агенты вы от себя вы работаете от себя не надо кому-то примазываться вот нравится вам шаман поддерживаете вы эту волну но ну, от души сделайте вот я не знаю свечи вот люди свечи жгут и смотрит, и получает свой этот опыт мистический. У каждого по-своему эта свеча горит. Кто-то огонь, кто-то вот в бубен бьет, кто-то еще что-то делает. Но, друзья мои, вот, вот это ваше намерение. Не надо думать, что если кто-то там... То это... Вот, вот именно этим эти гады наш, нас и запутывают, что они всегда говорят, не надо делать, ничего не делайте, мы все знаем лучше вас. Вот это первый признак, когда кто-то ставит себя выше и говорит, я все знаю, вы дураки, а я умный. Вот тогда, друзья мои, вот это первый показатель вот этой тьмы, который там из себя можно хорошие слова, там какие там аргументы, научные тексты, каким-то писанием. На деле, на деле что это все? Да ладно, друзья мои, так. Так, мистик, почему больше не даете практик? Друзья мои, а вы старые-то что освоили, дорогая Александра? Вы то, что раньше освоили, или вам все, как говорится, вот у нас такой поход к новому? Знаете, можно на одной практике достичь больших осознаний. Поэтому работать надо, работать. Практики будут, будут обязательно. Сейчас, видите, напряженное очень время, не успеваю я, и даже видео не успеваю иногда делать. И множество всяких дел, понимаете, я же не только это видео выпускаю у меня тут э, какой-то студии нету и помощников у меня у меня вот есть э, пом помощница одна э, замечательная женщина которая ну как бы регулирует э, обращение обращение ко мне э, тем людям которым нужна помощь вот вот и все если без нее я вообще бы зашился а так хотя бы э, так, Мистик, как вы относитесь к последнему ролику Гончара о том, что он лишил защиты ВВП? Ну, разве он лишил защиты ВВП? <смех> Мне кажется, просто ВВП сам себя, своим этим, было у него, наверное, много шансов что-то такое изменить. Поэтому, ну, у Гончара, у Гончара есть свои, свои программы. Он чувствует, что-то делает. Что он делает, как он делает. Со мной он это не обсуждает, поэтому... В, в, в чем-то я вполне согласен с ним, что это у него масштабные такие проекты. Я так, так масштабно во вселенском не, не смыслю. я, как говорится, помельче по, по плаваю. Поэтому то, что его лишить, вы знаете мое отношение к, к этому, как говорится, гражданину к Бабе Вове. Отношение крайне негативное. Не то, что я там прямо его ненавижу, я от, спокойно отношусь к врагам. Но я считаю этого человека виновным в гибели э, близких мне людей. Хотя не в прямом смысле, не то, что он там зловещий, пришел у кого-то. Нет, я понимаю, что вот эта его система убила, э, убила близких мне людей. Нескольких. Поэтому для меня он сейчас враг. Ну и будет врагом, пока не уйдет из этого мира каким-то образом. Поэтому а что же, я для этого делаю все, чтобы его система его вот это вот э, разрушилась я говорю откровенно и честно я его ни в какой степени не поддерживаю и понимаю тактически как-то может быть потому что если на него влиять то начинают страдать вот его э, те кто его поддерживают как бы бывают люди пожилые как бы они ну, поддерживают его и вот эти удары могут идти на них вот это вот обидно то есть он как бы прикрывается знаете пожилыми людьми Поэтому, может быть, как-то надо хитрее. Но вот это наша практика, когда мы забираем свое, отдаем чужое, она ну как бы не это, ну, не настолько травматично для людей. Мистик, подскажите, пожалуйста, в день рождения надо какие-то дополнительные действия или обряды проводить? Но день рождения это как бы такой цикл. То есть от рождения вот год это такой цикл то есть перед днем рождения вот за две недели к примеру до и две недели после такой кризисный период как бы э, ну душа старается отработать карму этого года то есть обычно обостряются какие-то проблемы начинаются в принципе это естественно обряды ну я вообще день рождения не отмечаю знаете я бы лучше отмечал день смерти ну если бы вообще любил праздники а праздники я вообще никакие не отмечаю и какие-то дополнительные обряды. Просто это, знаете, может быть, надо для себя намерение создать, что вы начинаете этот день вот и начинаете новую жизнь. Ну как бы начинаете ее, может быть, с чистого листа. Убираете все лишнее, чтобы было вас. То есть совершенствуйте, сделайте шаг в новое. Возможно, стоит высказать это, это, это намерение во Вселенную, высказать его внутри себя. К обрядам я тоже холодно отношусь. Я понимаю, что обряды – это всего лишь настройка своей души. Так, если в православной церкви за шамана молится, ничего? Да. Я считаю, что да. Люди любых конфессий, хотя тут многие там, и над церковь, и на, на, на любых там этих начинают, что это эгрегоры. Да, эгрегоры. Но мы все, все с вами в каких-то эгрегорах состоят, состоим. Поэтому, друзья мои, надо понимать, что это не значит, что если вы там как-то прохладно относитесь к церкви или наоборот, да, вполне за шамана вы можете, но ну, я бы не в церкви молился, уж если так, а напрямую вот свои молитвы каким-то высшим силам воспроизводил. Так, э -э -э, Саша, шаманом крепкого здоровья. Так, мистик, давайте совместно медитацию прямо сейчас. Ну, друзья мои, сейчас я только, как говорится, из леса, только тут хорошую Это... медитацию сделал. Сейчас пока, если есть, вот есть на канале у меня медитация, попробуйте, включите ее и поделайте. Вполне, то есть рассчитывайте на свою силу, чувствуйте силу своей души. Так, в пятницу Новый год, начало эры Водолея, очень важный день, точнее Новолуния, 22.05. Анна. Ну, друзья мои, вот, значит, мы планируем стрим сделать с гончаром. Ну, может быть, и проделаем совместную медитацию там. Поэтому, друзья мои, так, вот мужские дела, старой практики, мистика, изز, еще изучаю. Друзья мои, практик-то много, но все они, в общем-то, суть настройки, работы над собой. Будут, будут еще и практики, и йоги будет все, все это опасаюсь опасаюсь потому что так вопрос можно ли практикой такого дыхания использовать не к человеку а к, скажем к соцзащите как к организации в принципе можно как к эгрегору можно это можно можно это делать но вы должны воспринимать этот образ то есть вы должны как бы сначала настроиться, почувствовать образ вот этого эгрегора соцзащиты или там, я не знаю, пенсионного фонда. Но учтите, что это большой эгрегор. И если вы как бы начнете, он может нанести вам удар ответный. Поэтому тут надо иметь э, как бы чистое тело. Ну вот, чтобы не было подключек. Иначе может нанести удар и что-то может произойти, к примеру, ну, по здоровью или еще по удаче как-то нанести. Поэтому не думайте, что это вы там пришли и вот раздербанили вот этот пенсионный фонд или какую-то организацию. Нет, друзья мои, все, все не так просто. Все не так просто. Поэтому понимаете, что если вы что-то делаете, то могут делать и против вас. Так, представитель ОМХ. У меня есть две практики, можно ли я оставлю ролики со ссылками? Ну, оставляйте, друзья мои, ролики со ссылками, пожалуйста. Только, знаете, вот ссылки, друзья мои. Знаете, вот такая ситуация, я хотел по этому поводу видео сделать. Ну, вот сейчас скажу на, на этом. Но вот обратилась ко мне женщина. По-моему, даже сегодня я буду с ней встречаться. На, на канале, на моем, вот в ссылке. Люди оставляют там, ну, ссылки какие-то. Я, я вообще там... Так сказать, это, ну оставляют, оставляют хорошо. Я же их не, не проверяю. И в этих ссылках вот человек там переходит, они говорят, вот мы можем помочь в этих ссылках, там смотрите наш канал. Там значит ссылка на сайт какой-то, и там как как говорится тоже сидят колдуны и говорят, мы вам поможем в чем-то. И начинают разводить человека, то есть вот эту женщину они развели. Сказали, о, да у вас там подселенец, вам осталось там жить два дня, все, пишите, пропало. Там, как говорится, ну мы вам можем помочь. Посылайте мне нам, как говорится, 20 тысяч, и все будет нормально. За 20 тысяч ей там пять минут там сказали, там колдуй, да, баба, колдуй, дед, как говорится, колдуй, серенький, медведь. Типа 20 тысяч женщина пожилая отдала, результат нулевой. А еще ее начинают и пугать звонить говорит подселенца не удалось он такой древний такой сильный и нам нужно чашу из тибета заказать за 300 тысяч и тогда там какие-то 8 колдунов будут где-то там не не здесь а там где-то колдовать вы нам 300 тысяч пришлите а когда если у вас нету залежайте в долги то есть представляете вот это вот мерзавцы и мошенники пытаются на не то что навязывают людям поэтому я всегда говорю осваивайте свои методики Понимаете? Осваивайте свои методики. И вот эти мерзавцы, как я понимаю, ну вот, э, я так еще не понял, кто, кто это, э, оставляют ссылки, вот в качестве ссылок, там типа, обращайтесь за помощью, вот там такие знатоки из Тибета. Э, я бы сказал, мерзавцы из Тибета, потому что, ну, и, и так как людям с проблемами навязывают, то есть говорят, что у вас что-то есть. Вот если вы чувствуете, что у вас что-то есть, вы еще там можете сначала попробуйте сами понять, а то вам, знаете, лапши на уши навешивают, что у вас там подселенцы, что у вас там бесы сидят, и что у вас они там вату волокут. Люди, знаете, и вот, вот эти мошенники, как я понимаю, вот и присутствуют, может быть, и среди, среди как говорится, тех, кто смотрит. Поэтому э, меня это крайне возмущает, естественно. И, и такие бешеные, бешеные цены, знаете, там... И, естественно, они э, просто вообще ничего... это ну не занимаются явно никакими практиками, а просто в нагляд путем таких вот комбинаций воздействовать на людей. Поэтому, друзья мои, вот насчет ссылок. Это я все по поводу ссылок. То есть смотрите и вы смотрите, потому что имейте разум свой имейте разум, то есть это и старайтесь вот если вы делаете свои практики, вы уже понимаете, вас уже не объегут, что вам там скажут, там идите на перекресток и там, как говорится, кланяйтесь там или что-нибудь там свечи жгите, чувствуйте свою энергию, понимаете? Сделаю отдельное видео про про это мошенничество и понимание. Еще же угрожают, что если, как говорится, там ты не заплатишь нам денег, то все там и, и родственники и все погибнут, а подстеленцы придут, а только мы с этой тяж чашей из Тибета, эти колдуны, до да этих колдунов, как говорится, надо, ну мягко говоря, сказал бы, да, наверное, YouTube забанит, что с ними надо сделать. Знаете, как-то это в других этих, как его, в других воплощениях таких людей, как говорится, сажали на кол. Чтобы они подольше мучились. И... Но у нас не так. мы Но что это мерзавцы и мошенники, и место им, как говорится, в тюряге, это да. Так. Э... Так. Лена Шариков. Для кого вам Шариков жалко? Э, уважаемый Мистик, каким, по-вашему, должен быть руководитель? По вашему мнению, любого уровня я имею в виду. Во-первых, руководитель это... Я вам говорю, это должен быть аскет. Абсолютно точно. Руководитель не должен вести никакой роскошный образ жизни. Он должен быть максимально скромный. И это должно быть, знаете, мне кажется, даже на законодательном уровне становится. Если ты хочешь руководить людьми, ты должен жить скромно. Не значит, что ты должен жить ни в нищете, но никакого, никакой роскоши, ничего. И, соответственно, все эти. Вот, вот тогда это нормально. То есть это получается не шудра. Тот, кто гоняется за наслаждениями земными, там, золото, там, какие-то, там, обжорства, любовниц. Вот все, все вот это, это сразу понятие шудра. Если, если вы такой, значит, вы шудра. Если вам, вам нравится роскошь, значит, вы шудра. Даже, даже не можете не говорить о духовности, даже если вы... Если я вижу патриарха в золоченых одеждах и вижу там чисты у него и вижу резиденции я говорю что он шудра это не значит что он должен жить в хижине он может жить в резиденции но у него должна быть простая еда про простая постель он может конечно что-то одеть на, на, на выход потому что ну как бы положено по протоколу но он должен понимать что это это естественно так и любой руководитель в до этого если это используется для того чтобы вы как бы набивали свое это тешили свою гордыню значит вы шудра а значит вы просто не вышли ваша душа мелка. вам надо еще самому поработать это надо уметь сначала с собой командовать знаете если вы не умеете свои свои как говорят, задницы руководить как вы можете руководить людьми это большая беда в этом мире что много таких которые из себя много изображают. Умные слова говорят. Но на деле они Пфф, ни с чем пирожок, как говорила моя покойная бабуля. Так. Пьяный мастер, мистер, приветствую, какой костер лучше реальный или в медитации. Да и тот, и другой. Понимаете? То есть и тот, и другой. Вполне, вполне можно и в медитации, и во время этого делать все это разные методики. Есть возможность с открытым огнем работать, но безопасно, естественно. Со свечкой, с костром работайте. Нет возможности, вы имеете возможность соединиться со стихиями и даже в медитации. Вот сидите дома, и стихии воды, и стихия ветра, и стихии земли все вам доступны, если вы человек чувствительный. Откровение Иоанна Богослова, можно ли воспринимать всерьез? Какое ваше отношение? Друзья мои, стыдно мне, но не читал я откровение Иоанна Богослова. Все эти, ну, как бы, пророчества можно, конечно, нужно воспринимать всерьез, но понимать, что они не это, не стопроцентно будут выполняться, потому что были они сделаны тогда, и все-таки течение времени оно меняет. То есть это не значит, что все будет выполняться так, как было там сказано. Поэтому это беда многих пророчеств, что слово «сказанное» есть ложь, потому что сказав слово, вы меняете пространство. Поэтому часто некоторые пророчества делаются для того, чтобы избежать самых таких жестких этих вещей. Так бывает. Так, бабушка-ладушка посылает шаману воду, воину удачи, крепкое здоровье, духовную силу, солнечный апельсин. Ну, замечательно. Вот видите, каждый посылает то, что может. Так. Карму нам навешали, а ее не существует. Ну, каждый считает по-своему, действительно. Для Путля приглашаю шарики из аптеки. Да. Вот Хонор э, говорит нам «благодарю». Ага. Так, дух шамана идет по стране, 14 дней. Ну вот и смотрите, 14 дней идет эта волна по нашей стране. И будет, э, будет все, все меняться. Будем смотреть, потому что, помните, любой поход шамана меняет обстановку. Сегодня, значит, у нас, похоже, Путин уступает. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Так, звука у кого-то нету у Таи тихо и тихой нету звука так знаете вот символично знаете э, но имя это такой ник тихая и звук тихий знаете может быть это такой вот как бы тоже кармическая вещь у меня видите тоже какой-то э, какой-то э, какой -то гад наложил на меня как заклятие микрофонов то есть до этого было ничего а сейчас вот э, все время у меня это беда с этими микрофонами со звуком Ну никак не могу тоже его снять так, здравствуйте, мистик, можно ли изгнать сущность самим? Можно, друзья мои, можно, но нужно работать с энергетикой. Можно, правда, можно. Все в силах вашей души. Главное не это... Включайте здравомыслие и чувствуйте, что если вас обманывают, что если э, вас, как говорится, что-то что-то пытаются, знаете, материальные, еще какие-то там бешеные эти называют какие-то суммы, то понимайте, что это точно мошенники, которые, которые всегда говорят, быстрее, быстрее, давайте быстрее, уже завтра будет поздно, э, Там занимайте деньги, лишь бы там, все это значит надо понимать, что это жулики. Поэтому остановитесь, подышите спокойно, почувствуйте, сами почувствуйте. а вообще есть ли у вас проблема то Пройдитесь по своему телу, подышите, помедитируйте. В конце концов, помолитесь. И поймите, а нужно ли вам это. Спросите свою душу. Никогда не торопитесь с этим делом. Так, э, что-то э, Алиса Селезнева что-то глаз попала. Помой с трептоцитом, а то станешь одноглазым, как Один. Ну, знаете, Один от свой глаз за знание. И это не значит, что он отдал. Он одним глазом смотрел этот мир, а другим глазом смотрел мир тот. Поверьте, мне я тоже обладаю такой некой способностью. Одним глазом я смотрю в этот мир, а другим в тот. И, возможно, <с> в тот мир что-то там происходит. Поэтому и глаз. а стриптоцит здесь ни при чем. Так, из Питера видите, быстро а -а -а Аврора уже близко. Так, тут Гончар говорил, что можно забирать свою, возвращать все, что королек навешал. Как это правильно сделать? Друзья мои, ну, вот эти практики мы занимались с вами это еще в прошлом году. Занимались, и, и таким образом мы с вами прокачивали и медвежонка, помните этого, гражданина Медведева, и еще кого-то. То есть, дело простое, но все-таки понимаете, что это энергетическая вещь так поддерживаю вопрос про шунгит что-то я пропустил вопрос про шунгит шунгит ну материал минерал что он там полезен Ну полезен полезен он где-то знаете у меня в колодце есть шунгит то есть я там туда его засыпал для для чистоты действует он ну хорошая у меня вода в общем-то хорошая поэтому но знаете что прямо это избавление от всего но ну, это как всегда это только одна это одна вещь в основном силой вашей души так уважаемый мистик вопрос как закрыть портал в доме если вы его чувствуете ну но чувствуете место где портал попробуйте рукой пройтись посмотреть где где сквозит где сквозит оцените что это такое какое это место и закройте своей волей прямо можете сделать круг против часовой стрелки круг рукой а потом поставить вот как бы крест ну не такой крест а вот вот такой вот букву х и намерение свое самое главное что вы хотите закрыть закрываете против часа стрелки закрываете и намерение свое что я закрываю этот портал волей своей вот достаточно просто ну все зависит от силы вашей души может быть не за один раз получится значит откроется опять за опять закройте Откроется, закройте. Волю свою выразить, что вы запрещаете здесь этот портал, чтобы он проходил. Так, Скажите еще, пожалуйста, как блокировать духов, чтобы печати не накладывали после того, как их забирают. Ну, если вы ощущаете, вот вы вызвали кого-то, видите образ, и вас бомбят постоянно лучше. Когда первый раз приходит, просто отдаете, и Все. Спокойно, с благодарностью. Если смотрите, это существо опять на вас что-то навешало там через какое-то время. Вы ну начинаете ее блокировать. Ну, к примеру, на шею одеваете ошейник. Строгий с шипами. Прямо волей своей там намерением ошейник и намерение вкладываете, что если это существо еще будет что-то делать против вас, то этот ошейник начнет сжиматься и душить его. Если оно, оно будет, так сказать, без вашего ведома где-то там ходить, бродить но вас не будет трогать, забудет о вашем существовании. Значит, этот, это воздействие снимается. То есть вы вкладываете намерение некармическое, чтобы не связывать себя с ним. Вы делает что-то против вас. Е ему, как говорится, ошейник его душит. Не делает, уходит, все, до свидания, вы о нем забываете. Вот такая простая техника, ну такой элементарной блокировки. Может, можно еще и больше. Так. Татьяна Соловьева. Напишите на вдохе. Забираем с правого плеча и дадим в Что-то путаю. Спасибо. Э, нет, все правильно. Но ну, не надо прямо, знаете, головой вот так вот. Ну, чтобы шея хрустела. Просто мягко, медитативно. Полузакрытые глаза. На вдохе. Намерение внутри себя. Забираю свое. Отдаю чужое. Забираю свое, отдаю чужое. Просто мягко дышите, без напряжения. Не надо прямо... вот. Дышать, чтобы полной грудью. Мягко. Дыхание не важно, важно ваше намерение. Все это как бы чуть-чуть омахиваете вот это вот. Работайте. Так, вечер увидел в якутских новостях, что они в мир Александра Шаманова нового кого-то впаривают, рекламируют, вот гады, пытаются глаза замусолить. Ну, так бывает, начинают какие-то там всплывать тоже псевдошаманы, которые говорят, что это не тот, а вот есть у нас тот, который там поддерживает или чуть-чуть не поддерживает. Все это... Все это понятно. Все это понятно, это всегда будет. Так... На более и горе людей наживаются мерзавцы. Да, друзья мои, да. Поэтому смотрите, вот ссылки, потому что вот буквально... Ну вот э, сделаю видео по этому поводу, по поводу этих мерзавцев. Поэтому, друзья мои, надо, надо чувствовать. Да, вот аккуратнее со ссылками, не лайкать, не проверены. Э, действительно, как я понимаю, вот эти люди, как говорится, такие шакалы охотятся. Охотятся на людей, которые ну как бы находится в тяжелом положении пожилых людей ну людей у которых там здоровье не очень и они хотят очистить себя а те начинают пугать очень очень агрессивно что там все пиши пропало если там мы сейчас не поможем то и все это выражается в огромных этих средствах поэтому здравомыслие здравомыслие это не значит что вот э, э, на моем канале если где-то там есть какие-то ссылки вот в комментариях э, я никаких ссылок не даю вообще никому просто у меня не хватает времени ни, ни на каких каналах ссыл, ссылок я ничего не даю я бывает прикрепляю комментарий верхний там бывает Гончара или там еще как какого-то но уже более-менее проверено а вот что там внизу пишут я извините проверить их не имею возможности что там куда люди советуют бывает пишут какую-то хорошую вещь а оказывается там видите люди попадают поэтому пожалуйста соблюдайте вот это вот здравомыслие больше всегда рассчитывайте на себя на свои силы Вся, вся любая там связь с самой, у меня есть почта электронная, я ее, правда, редко смотрю, но вот сейчас я ее там отдал своей помощнице, она будет просматривать письма и там как-то на них отвечать, потому что мне просто неловко, неудобно, некоторые пишут там целые истории, а я не имею возможности их прочитать. Ну и вот есть у меня там телефон для записи, там помощница моя Дарья. Вот то, только она вот, вот может там записать, какие-то э, вопросы решить. И, естественно, это, это не вопрос каких-то э, о каких-то бешеных суммах, там вообще речи не может идти. Поэтому да, даже, даже об этом не думайте. Если кто-то, то, то э, смотрите, я, э, если кто-то по попадался на такую вещь. Тогда, ну, я не знаю, напишите, позвоните мне, чтобы я вот в своем видео сказал, кто это и, и, и как на самом деле, чтобы мы люди знали и понимали, кто, кто вот такими вещами занимается, кто э, действительно представители. То, что их, так сказать, и карма, и печать и настигнут, этого не сомневайтесь. Не сомневайтесь, но вот просто мы должны понимать. Это, это тоже как бы. В чем-то они должны выступать нашими учителями, чтобы мы могли знать, кто, почему и зачем это делает. Так, работа с бубном в лесу. Как грамотно сделать, чтобы не беспокоить духов леса? Ну, дорогой Константин, как не беспокоить? Это понятно, что вы на чужой территории работаете, так сказать, магическим образом. Поэтому у вас, ну, то есть, в, как бы в знакомом лесу должен быть контакт с духом леса. Не просто вы пришли в любой лес и начали там дубасить. Но так или иначе, вы можете прийти, познакомиться для начала. Есть, по-моему, у меня там практика, как познакомиться с духом леса. Где-то давно я говорил об этом. То есть надо с уважением. Это если вы ходите в этот лес, если вы общаетесь с этим духом. Хотя бы так вот. Чувствительные люди всегда ощущают это. Поэтому... Если у вас есть контакт, ну вот вы, вы вышли с бубном, просто поздоровайтесь, попросите, скажите, вот хочу, хочу поработать. То есть этот лес в чем-то ваш, вас должны поддерживать деревья, вас должны поддерживать, поддерживать все. То есть вы сливаетесь с этим, то есть вы не просто в бубен бьете, это же не просто игра, на, ни, никакой игре на музыкальном инструменте эта роли не играет. Работайте, не бойтесь. Александр Гурин. На костре жгли. Ну, на костре жгли, знаете, и по-настоящему ведающих людей. Это было, были целые гонения. Поэтому тут, как говорится, и надо разделять настоящих ведьм, колдунов, людей знания. Потому что все же это... Все очень тонко. Поэтому жгли на кострах? Да, жгли. Жгли так так добрый день если только как-то можно как-то понять что это аферисты а то еще и подцепляются начинают воздействовать люди не знают что делать когда начинают чувствовать поселение управляет ими согласен друзья мои то есть если вам говорят ну вот кто-то вы пошли какой-то там бабуле чувствуется у вас ну что-то такое не так со здоровьем там какому-то вот обратились к знающему человеку если он вам с вас начинает сразу грузить, сказать, о, все, все, пиши пропал, у тебя проклятие, у тебя там вот подселенец сидит, у тебя там какой-нибудь там гном у тебя в печени сидит, там жрет ее, ну, уже насторожитесь, потому что все не так однозначно. Даже э, уж если есть у вас конкретное подселение, то у вас должны уже, знаете, конкретно быть голоса в голове, то есть вам должны эти бесы уже стучаться. Обычно бывают только печати, они есть у всех. Не надо бояться, значит, вам сказать, ой, там у вас печать. Они есть у всех, даже у людей, занимающихся. Есть эти печати. Мы живем в агрессивном мире, поэтому вот эти печати, они присутствуют. И вы живете с ними часто всю жизнь, как э, живете, так и умираете часто с этими печати И ничего, вы можете прожить с ними и считать, что это подселение, это не, не это это ошибка. То есть через эти каналы на вас могут воздействовать, чтобы вы там чаще гневались, чаще там страдали. Чтобы через это получать вашу энергию, как бы доить вас. Но это не критично, это не то, что может быть хуже, когда есть какие-то вещи, к примеру, ну, настоящее колдовство. То есть у вас есть вот этот какой-то какой корень, он начинает пускать эти корни, и в конце концов это может перейти на физиологию и вызвать там смертельную болезнь. Но тоже ничего, в конце концов, это не происходит мгновенно. Не надо думать, что вот прямо что-то произойдет и если самое главное вам пытаются сразу сказать что все у вас осталось мало времени признак мошенничества это если вам говорят что все это буквально вам осталось неделя жить иначе у вас там вы или ваша там семья это и сейчас нужно срочно какие-то гигантские суммы давать вот это значит сразу понимаете что, что это просто мошенничество стопроцентное не торопитесь никуда. Сядьте, подышите успокойтесь. Скажите «Ничего». Или скажите «Ладно, я готов даже». И ничего не произойдет. Не волнуйтесь. И вот этих людей блокируйте, если они пытаются накрутить вас, испугать. Потому что это те же, те же бесы, которые пытаются практиковать. Ну, то есть пытаться из вас вытянуть это. Так. «Сталин был аскет». В чем-то да. В чем тогда, да, друзья, моли. Сталин был аскетом. Это не значит, что он, конечно, там в рубище ходил, но он строго, спокойно, без вот излишней роскоши. Понятное дело, что у него тоже были резиденции, дачи. Понятное дело, там что не, не, не, не деревянный туалет где-нибудь во дворе с дыркой. Все это ясно. Все это ясно. Но э, так или иначе. Вот так как он был аскетом Он сумел во всяком случае Может быть жертвами, но поднять страну То есть он вот этот тапос Энергию даже страна не использовал На развитие чего-то Конечно можно к нему относиться По-разному И неблагоприятно Но вот это излишняя роскос Да, завтра приговор кочегару Да Да, действительно надо кочегара поддерживать так, мистик согласен насчет духовных шудр. Ну вот да, показная роскошь в любом случае, это означает шудр, это прямо вот печать без сомнений. Просто за ним стоят тоже какие-то сущности, которые подпитывают его гордыню. Ну и все. Все происходит. Так. Да, мистик, вы сегодня огонь. Ну ладно, друзья мои, я вот э, сегодня на сегодня давайте завершим, потому что я так коротко хотел еще раз сказать поддержку шамана, э, то, что мы хотим поддержать шамана в его борьбе пониманием что он не сдается что он там находится ну под давлением но вот то что он запустил эту волну и понимает что она идет и мы должны ее поддерживать ну не то, что должны. Это понятие долго тоже. Если вы чувствуете близость, поддержите. Я не знаю, там, свечку зажгите, зажи, зажгите намерение свое, вложите как бы свой посыл. Вот этот шарик там энергетический, помощь шаману. Защитить шамана от воздействия, как мы там с вами делали, там, эти вихри вокруг него крутили. То есть все, все вот это вот, каждая капля того вот ваше намерение. И вкладывайте не чужое намерение, не мое намерение, а именно намерение, которое вас... Вы чувствуете. Вы хотите помочь шаману, хотите изменить. Сделайте это. Но не хотите, не делайте. То есть это выбор. Выбор свободных людей. Абсолютно точно. Поэтому, друзья мои, давайте на сегодня все. Потому что тут много-много сегодня дел. Попробую несколько видео выпустить. Поэтому давайте успехов! Счастливо! Может быть, вечером удастся провести стрим. Давайте, может быть, по аскезам, поговорим по аскезам, потому что только, в общем-то, аскезы – реальный путь, как бы поднять свой уровень и выйти вот из этого, накопить личную силу, о чем мы все мечтаем. Тогда никакие, то есть любое ваше намерение без каких-то обрядов начнет воплощаться в жизнь, если у вас будет личная сила. Это очень важно. А все эти обряды, все эти техники – это, ну, суть только настройка. Должна быть сила вашей души. Все, друзья мои, пока.